И сегодня... И всем привет, дорогие друзья, с вами Стив. И сегодня я начинаю записывать ластплеи по Майнкрафту часть третья. Да, может, сначала получилось не очень удачно, но я думаю, что все будет нормально в этой серии. И я хочу в этой серии найти алмазы очень много алмазов так что понадобится очень много кирак и ну и все и еды немного ну 13 печенькой думаю недостаточно будет и кстати я за кадром сделала небольшой такой сундук чтобы складывать туда вещи ну не своя вообще и в прошлый сезон была вот такая вот лестница непонятная. Так что вот с такой лестницей будем играть. Так, интересно. Тут обязательно должен быть гравий. Короче, я буду лестницей вниз буду просто копаться и все. Вот, просто копаться вниз и все. Главное, чтобы лестницу можно было поставить. О, о, о, мне так залагало? о, о, о, о, о, вот все и вот так вот короче это за кадром сделал я копался и я нашел вот такую вот небольшую шахту да и она довольно таки странные ну, я все-таки пойду в нее. И посмотрю, что тут есть. О, алмазы! Фигеть! Я, я вот сейчас вот, я не ставил эти алмазы. Фига! Но повезло. Мне очень сильно повезло. Все, достижение как раз есть. Все три, а по 4 немножечко, наоборот еще множечко немножечко даже. Давай быстрее, время тратится. Короче, я это за кадром сделала. Итак, у меня получилось по 4 только два раза. Ну, ничего, по-моему, двух раз уже мега много. Особенно алмазов. Так, скелет. Да ну нафиг, я их отключу. Ну, мирно. Кстати, если вы заметили, то у меня другая версия. 1.8.6. Ну, просто она мне нравится, там и тут есть подводная крепость на этом сидя. Ну, поскольку было 1.7.10, ее тут нету. Ну, вот интересно, это в краю бывают чешуницы? Ну, я имею, ну, я имею в виду, они вводятся вообще-то или нет? Ну, если некоторые не знают, как чешуйницу призвать, то вам надо все время телепортироваться из эндерперлов. У меня это всегда выходило. И появлялись эти чешуйницы. Но они иногда достают очень сильно. Придется телепортировать от них еще раз. Либо просто их убить. У них, наверное, где-то 1, 2, 3 хп. Ну, это очень маленький моб. И хп у него мало. Лазурит. Шикарно. После этой версии зачаровать именно с лазуритом надо. А без лазурита никак. Не знаю, почему так придумали, но все же как то и зачем то это придумали так теперь что мне меня по достижению так не то так чего то у нас для всех кинь алмаз другому игроку так это нет так, это, это идти в 1, надо, значит. Ну, другого игрока у меня нету, я играю один. Может, кинуть зомби получится так. Так, все. О, еще лузарит и все, дальше тупик. Правда, то, куда мы копались наверх, оно исчезло, но зато появилась вот такая вот шахта. И думаю, то, что света мне тут не надо. Почти что. И так, тут лава, значит, где-то рядом должны быть алмазы. Короче, ладно все равно с этими алмазами я думаю то что я буду в призрачном режиме все время летать и искать шахты только это будет за кадром все время все это выкидываем и сейчас поравеем нашу огнюпорность не очень короче сейчас мы отдохнем все такие команды намного быстрее чем в лаве так, все возвращаемся в дом и отключаем этот дождь то есть не помогает. так то вроде должны тут нет чего выпало из мира не до как я выпал из мира? А? Я же даже не выпадала. Так, здесь на английский. Так, Наконец-то. Я взял вот такой специальный сундук, чтобы класть туда всякие вещи. Давай, кладись. Думаю, то что вот, сейчас. Так, забираем железо и кладем золото. Пусть печется. Так, алмазы я сделаю кирку и будем добывать их с ним. Так, кирку, не получится. Раз, два, три. И сделаю лестницу. Там для этого мне понадобится доски, желательно очень много. Так, все. Сейчас 400 будет. И... Нет, не надо, чтобы сразу все. Такая сир. Способом сделано. Так еще за вот так вот. 9. Сейчас уже выходит очень много песенц. Ну, нам надо не очень много, а мега-много. Так, золото. Все, все одиннадцать. Вернее, все одиннадцать. Так, а нет, все нормально. и не лагай. Короче, я сейчас попробую перевести шрубную. Чтобы... Так, и думаю, то, что сейчас должно поменьше лагов быть сколько так оно и есть. Так, и сейчас крафтим кирку. Так, и все, кирку мы скрафтили. И теперь ведра. Не знаю, где-то 15 ведер. Одиннадцать. Пятнадцать, четырнадцать. Ну, еще два железка. Так, раз, два. Все. Надеюсь, у меня хватит места, Андрей. Так все идем. Ай, закройся. Так, и надеюсь, лестницу мне там не пропала. Мед уголь смущает. Что эта лестница не очень ну значит так она будет и так будет называться лестница по имени не очень может все из огневой площадки лагает которые на чате так пойду к велу лучше этим путем пройду что тут есть может тоже есть -то алмазы ну закрываю слова так все, сейчас набираем мало. 15 пятнадцать будет. Так еще раз карабкаемся наверх. Золото, золото, золото. золото. Все, я ему буду пока что красть тратить вот эту вот киску, Алмазов у меня пока что мало. И желаю вниз как-нибудь покопаться. И вон там, короче, все искать. Так, шикарная. Вот тут вот я и буду начинать копать. Так, надо какую-нибудь дорожку из камня сделать. Вот. Да, скорее всего из-за гнилой плоти лагает. Нет. Из-за мака. Наверное. Нет. нет, блин, ну не лагай. Нет, все равно продолжает лагать. Ну ладно, когда у вас будет лагать, я не буду вам вас отлагивать. Так, вс ⁇ как тут. Вот так вот. нет закройся. только зря камень потеряли короче я сделал вот такой вот, типа мостик ну, дорожку из камня все как странно это все горит не реально, через булыжник если бы оно реально поджигало, тогда бы не знаю круто бы было. Да, Маша. Так все вот так вот. Ужин. И тут тоже самое. Закрылся. И вот это вот надо прокопать. Чертов камень. Черт железа. железо. делать Камня скоро не хватит железа тоже нету, его вообще нету точно железные блоки железными блоками сделаю так мне придется меньше железа тратить так все там где я сейчас? куда мне? Угу, точно я помню Тут вот куча этого гравия. Вообще, зачем в Майнкрафт придумали гравий? Я понимаю, что из него делать заж... зажигалка. Но зачем же в таком количестве? Здесь сделать хотя бы вот, только наверху и все. Вот только у насадов и все. Вот такие вот дорожки из гравия. И у колокола такая вот фигня из гравия. Все. Вон. Ну да ела этот гравий. Все, в следующий раз уберу в креативе. Ты бы возьму динамит и взорву тот. этот. Гравий. Так вс сейчас. еще надолго осталось дорожку доделать все можно уже копаться хватит не туда ставиться короче ладно я думаю что я пойму куда идти вот так вот факел поставлю вот так вот ну все дальше я сумею куда идти там лестница все наверх Как тут оказался? Срезаем, идем наверх. Так все лестница сделана. И опять это дождь. Я буду копаться. Надо вниз. Вниз. Короче, это будет долго сделать за так... все. И теперь опять идти вот по этому камню. Лучше факелы расставлю. Все, ну дальше уже заметно, что тут надо копаться. Там. Давай бей. Интересно, может вот под этой лавой есть алмазы, или все-таки нету? Ну я не знаю, ну. Но... Около лавы точно должен быть алмазы. Так, он не Всегда полезно. Особенно, когда овцу перекрашиваешь. Так, все, Теперь тратить придется алмазную кирку. Ну ладно, будет не мне нужна. Так, сейчас Я возьму эффект. Быстро копаем. Так, эффект. Все, пишут три. Где это? Все. Сейчас мы быстро копаем. Правда, прочные штукирки так же тратится. Но зато копаем его быстрее. Короче, я просто вот так вот в три блока в разные стороны буду копать. но все равно даже если лава будет я все равно буду копать вот золото золото золото побольше золото О. а точно это же рестом когда на него наступаешь вот не понесидя а просто идешь и он загорается я не знаю каким образом мы это сделали и зачем ну, это очень классно. Можно вместо светильника поставить ростом. Ну, не ростом, а ростом его руду. Так, все, добываем. Сейчас вот это вот. и вот это вот золото. Да, долго будет. Так, всё, надо определиться в одну сторону какую-нибудь. Либо в эту, либо в ту. Я буду в вот, купаться. лузурит вот это вот самый лучший способ очень быстро копать если буду кирку вот луком даже вот, чем угодно хоть рукой вот хатом допустим вот любым нужно быстро очень копать даже обсидиан даже руку какую-нибудь вот этот например. Только не делайте самого максимального уровня. Если вы собираетесь камень руками ломать. А то он на самом максимальном уровне только киркой ломается. Ну, в общем, чем-то бывает, он ломает. Ого, тут алмазы-то появятся? продолжим, а сейчас пойду строить портал. Так, сейчас мы быстренько дохнем. и всё, вот эту вот лаву, ну к нам воду сейчас. Так, ногай, ногай. Я не знаю, я это за кадром уж сделали или нет Но как? Не знаю, это очень долго вроде с одной стороны, с другой все вроде не надо это делать. За кадром, скажите то, что из креатива взял воду вывел остальное как там Остальное с просто взял а -а -а. все короче я сначала все это поделаю ну все я uh -huh. тут тайная шахта оказывается. Я не И да. Я, не знаю, короче. Ну... Ах, я в следующей серии пытаюсь пройти Майнкрафт. То есть возьму Энджин Глаза и буду как там. Ну, искать это, ну, такое у него катакомбы Я вот так вот все время не взялась и лавой и ну, добывать не еще я возьму эффект все, эффект взяли все, теперь намного быстрее добываем Сюда вы можете идти. А, не а то прокопает. Тики или тичи. Как правильно? Кто-нибудь скажет, как правильно? Я только все, ну, в принципе, еще немножечко немного немножечко выдавить поняли. Все, наконец-то. Теперь осталось это все добыть и сделать в форме портала. Хотя можно было это делать без алмазной кирки. Вы, может, как некоторые нет. Ну, короче, в следующем летсплее я вам покажу, как это делать. И без кирки. И, кстати, у меня вон там такой вот гриб растет. Если некоторые не заметили. И можно под него сесть и включить дождик. Так, сейчас не знаю, Портал пойдем. где бы он не знаю, вот тут он построен так, давайте все делаем берем воу воу воу так, все осталось расставить 5. 5 осталось. Ну Их я обменяю на алмазы, вот еще внутри алмаза. И нужна зажигалка, она мне очень нужна зажигалка. делать не знаю грабить что ли идти копать а за что такие мучения Зажги, наконец-то я уж думал мне зажжется все уйдет у нас есть достижение новое. Недавно шли. Быстрее. Наконец-то. Ну все. Не лагай. В воду. Я стою на крае этой фигни. На крае. ада, да, ой, хочу сдохнуть. все, я в первый раз дохнул дохнул воду в лаве. Вон даже написали, решил в лаве поплавать, вот именно, потому что в лаве очень тепло.